Последнее время, заходя на свой канал, я думаю... Может я что-то делаю не так? Мне перестало нравиться делать свое творчество, что я планировал как большой проект. И в этом видео я наконец признаюсь в своей ситуации. Пойдем по пунктам. Первый. История. В лагере Козыкевича я один раз посмотрел на то, как я рисую, и подумал... Хм, а может мне создать проект на своем канале, который я назову... Дураков. Точно. Когда приеду с лагеря... Установлю первую попавшуюся программу для анимации, буду пилить всякую хрень на YouTube. Так, я и сделал Я скачал себе первую попавшуюся программу для анимации И стал делать всякую хрень на ютубе, называя это приколами А на самом деле это анекдоты из гугла и мемы Face. Да и в целом в этапе развития я планировал один большой проект на 10 минут Какой-нибудь, но не получилось И мне это нравилось Я даже делал какие-то истории и второй сезон Дуракова зачем действительно второе замечание где-то зимой весной прошлого года 2021 я стал замечать что дураков уже не интересен у меня опускались руки делать дуракова анекдоты были не такие смешные и набирали уже гораздо меньше просмотров но это был все еще золотой период моего канала который продлился с середины 2020 по середину 2021 но уже тогда у меня пропадал интерес что-либо делать. Ну, кроме глупых мемчиков. Их-то каждый может сделать. Тем более я. Ведь я же юморист. И тут я поехал в Ласпе. И после этого я стал продуктивненьким. Я начал пилить видео на свой канал просто как не в себя. В общем, прошлым летом было все отлично. Но потом лето закончилось. Я окончательно потерял интерес к тому, что я делаю. И это не из-за учебы. Эти анимации можно сделать примерно за пару часов. У меня было много времени. Просто я не хотел делать. В конце концов, я даже до конца лета не закончил третий сезон Дуракова. И это связано не только со мной, но и частично с моими товарищами. У них похожая ситуация, и из-за этого пропало какое-то чувство общей работы. Все. Не хочется делать видео. Я даже забыл, что у меня есть канал прошлой осенью. Но однажды вспомнил и выпустил это видео. Кликни на подсказку, там примерно описывается моя тогдашняя ситуация. И вот, вот зачем вы все сюда пришли. Третье. Забрасывание канала. После того, как я опубликовал то видео, я отложил болт со своего канала. И положил еще больше болт. Я публиковал видео раз в месяц, и канал превратился в какую-то мемную батарейку. Да и в принципе, тогда на ютубе я стал смотреть уже совсем других людей. Я даже не смотрел приколы, не говоря уже о том, делал я их или нет. Я повторюсь, я горжусь тем, что я опубликовал вот это видео. Я реально этим видео получил карт-бланш на забрасывание канала. Но не только поэтому горжусь. Но забрасывание канала продлилось недолго. Где-то до весны этого года. Весной я понял, что я просто ленивая свинья и не хочу делать видео. И поэтому я взял всю свою волю в кулак и сделал два видео. Летом. Когда я целый день дома сижу. Да я прям ютубер от бога! И, наконец, вы видите это видео. Четвертое Признание. Я, наконец, признался, что я не могу делать видео больше на этот канал. Я хочу удалиться от вашей группы, как вы мне все надоели. И повторюсь, за этим лицом скрывается не фальш лицемерие. За этим лицом скрывается ленивый порусь. Вы, наверное, в честь этого хотите посмотреть Дуракова на моем канале, но, скорее всего, вы не увидите ни одного видео про Дуракова. Разве что пару видео, не относящихся к тематике анекдотов. Потому что завтра, 21 июля 2022 года, я скрою все видео на своем канале, относящиеся к сезону Дуракова. Жду перезаливов на каналах моих товарищей. Я разрешаю, можете даже сделать сборник. Я когда-нибудь, возможно, создам отдельный канал, где буду публиковать старые видео Дуракова и попробую там уже сделать карьеру. Но, вероятнее всего, так не будет. Все, Это все. Канал прожил свое. Пора на покой. Нет, конечно, я могу попробовать что-то еще другое поснимать на этот канал, но... Дураков? Это единственное, что у меня очень хорошо получалось. И раз уж такая ситуация, то че ж мне дальше напрягаться-то? Чем-то этот канал напоминает человека. Какого-нибудь бизнесмена, что ли? Пятое. Вывод. А какой вы ожидаете вывод? Обычная неудачная карьера. Оно и правильно, с моим трудолюбием и возрастом. Какая карьера? В общем, вывод такой. Первое, я набрался опыта в карьере и частично в ютубе. Второе, я понял для себя, что я хоть и не такой веселый, как раньше, года три назад, но зато я стал сильнее духом и уже могу признаваться в совершении крупных дел. Это действительно хорошо. Пусть это видео наберет 10 просмотров, как обычно, но я призналась в этом и теперь... Кстати, я потерял видео про школьные истории, а делать мне его лень. Поэтому вот сценарий. А, и еще вот. И вот. Вроде все основное я рассказал. Если я что-то еще вспомню, то добавлю в описание под этим видео. Чтобы мы говорили в последнюю секунду. Такие дела. Такое порой случается. Но я постарался. Эх, а все же вроде началось с безобидного видео, а в итоге осознание опыта и карьеры человека в столь юном возрасте. Такс, неудачные, неудачные камеры, сделанные на И поэтому я не... Да, да, да, да, да, да, да. Итак, что говорить? Такие дела, такое порой случается. Соседи очень хорошие.